Здравствуйте, меня зовут Князев Олег Викторович и я хочу рассказать о одной задачке, которая меня периодически волнует и у которой пока еще окончательного решения нет. Эта задача связана с ниль полугруппами. Я напомню, что множество, на котором задана одна бинарная алгебраическая операция, она ассоциативна и называется полугруппой. И среди полугрупп выделяют так называемые ниль-полугруппы. Каждый элемент, который является ниль-элементом. То есть существует натуральная степень такая, что в этой степени данный элемент дает нам ноль. Вот приведу один пример. Например, возьмем множество рациональных чисел полугруппу по сложению. Ну с нулем еще, добавим ноль. По сложению. Это полугруппа, потому что сумма двух рациональных чисел рациональное число, ну, как известно, операция сложения чисел она ассоциативна. И рассмотрю там идеал множества, которое замкнуто относительно ну, в данном случае сложения, так как у нас операция сложения, и на сложение на любой элемент данной э, по, полугруппы. То есть, множество такое, это будет множество рациональных чисел из отрезка от единицы до бесконечности. То есть, все рациональные числа, которые больше, либо равные единице. Понятно, что это идеал. Сумма двух таких чисел рациональных снова из этого множества. И прибавляя любое число, вновь рациональное, положительное, вновь мы будем находиться в этом. И тогда мы рассмотрим полугруппу риса по данному идеалу. Вот в этой полугруппе мы будем сейчас работать. Это может быть э, немного запутано. Можно данную полугруппу конструктивно рассказать, что же это такое. Это мы берем отрезок рациональных чисел от 0 до полуотрезок до единицы. Вот рациональные числа из этого множества. И рассмотрим операцию сложения на этом множестве следующим образом. x плюс y это будет x плюс y если это меньше чем 1 и x плюс y это будет равняться нулю, если x плюс y больше либо равен единице. Ну, например, например 1 четвертая плюс 1 четвертая, это у нас будет 1 вторая. А, например, 1 вторая плюс 3 четвертых, это уже больше единицы, это будет 0. Понятно, что для любого, рационального числа из этого полуинтервала найдется такое натуральное число что прибавляя это число к самому себе n раз мы получим 0 например 1 4 плюс 1 4 плюс 1 4 плюс 1 4, плюс 1 /4 мы получим 0 то есть но ну, если в мультипликативной терминологии, то 1 четвертая в степени 4 даст нам 0. То есть вот это ниль-элемент. И, и так очевидно, что, друзья, если возникают вопросы, то можно задавать. Прерывать меня и задавать. Ну, пока понятно. Ну, все, вот. То есть то есть это полугруппа ну, допустим, мы ее обозначим через S, она э, является ниль полугруппы. Каждый элемент – это ниль-элемент. Каждый элемент – ниль-элемент. Но если теперь, э, и понятно, что какую бы степень мы этой группы не брали, никогда мы нуля не получим. Это не будет ниль-патентной полугруппой. Нельпатентная полугруппа ⁇ это когда найдется, если в мультипликативной терминологии найдется такое натуральное число, что s степени равняется нулю, но если в аддитивной терминологии, то найдется такое натуральное число, что прибавляя эту полугруппу с собой, складывая да, много раз, мы получим 0. Что значит s плюс s? S плюс S это означает, что множество таких элементов x плюс y, где x и y пробегает S, то есть всевозможные суммы элементов из S. Но мы понимаем, что такого натурального числа не найдется. То есть, например, чтобы одну восьмую Саму собой складывать Чтобы получить 0, нам нужно 8 раз Правильно Если там 1 n То n раз Степень патентности этого элемента n То есть никогда вот такого натурального числа n мы не найдем Чтобы мы занулили все элементы Это будет ниль полугруппа Вот это, это ниль полугруппа Но ниль, не нильпатентная полугруппа но не патентная полугруппа, когда найдется такое натуральное число. Вот, например, циклическая полугруппа, порожденная элементом 1,2. То есть она состоит из 1,2 и 0. Ну, 1,2 плюс 1,2, единица, получили 0. Теперь, если мы будем эту полугруппу складывать саму с собой, что мы получим, кстати? Мы получим 1 вторая плюс 1 вторая, это 0. 1 вторая, то есть мы нуля что ли тоже не будем получать, Денис Владимирович? S плюс S будет S. Да, то есть каждый раз. То есть здесь S в квадрате, вот эта полугруппа, 1 вторая в квадрате, даст нам 1 вторую что ли, да? 1 вторую даст. Вот нам нужна пример полугруппы в, этой, в этом отрезке, интервале 0,1 по сложению, чтобы она, эта полугруппа в данной степени дала на ну, по сложению дала 0. Мне казалось, что любая нельпатентная циклическая полугруппа будет зануляться, получается нет что ли? Вот 1,0 мы взяли, 1,0 так и начали складывать. 0. всегда у нас 1 2 будет всплывать же правильно значит 0 плюс 1 2 будет 1 2 вот нам пример полугруппа когда мы занулим чтобы получилось ну какой-то степени она нам 0 дала вот здесь именно 0 не число 0 а нулевой элемент да вот на интервале 0 1 мы определяем вот операцию так x плюс y равняется x плюс y если x плюс y меньше единицы так и x плюс y равняется нулю когда x плюс y больше либо равняется единице да и вот этот ноль имеется в виду вот этот ноль как бы внешне присоединенный и что вот этот ноль Ноль плюс любой элемент х это будет ноль. Вот теперь все стало на свои места. Да. Берем циклическую полугруппу, порожденную 1 второй. Что у нас получается? Это есть 1 вторая и ноль. Потому что 1 вторая, ну вот этот ноль имеется в виду. Идеал, это как бы мы в идеал Фа Это фактор полугруппа риса Вот мы взяли по сложению э Да значит нам и ноль здесь и не нужен Просто взяли рациональные числа Вот здесь вообще можно в принципе брать вот так вот Чтобы ноль не сбивал По сложению это по идеалу от единицы до плюс бесконечности Вот, вот, если строго по теории полугрупп говорить, мы рассматриваем фактор полугруппу риса, группу вот этой кус плюсом по сложению по вот этому идеалу. Идеал по идеалу вот такому. Один, э, бесконечность. То есть вот сумма любых двух элементов отсюда здесь же находится, правильно? И прибавляя любое положительное рациональное число сюда, ну то есть меньше единицы, но больше нуля, мы ясно будем здесь же находиться То есть у нас получается Вот рациональные числа По сложению так, Вот они и вот мы здесь взяли э, Вот эти вот Все рациональные числа От единицы до плюс Бесконечности Вот это идеал у нас получился Вот этот у нас идеал А здесь у нас все элементы Остались на месте И получилась полугруппа с нулем Вот таким вот полугруппа риса 0 это идеал, то есть тогда так мы будем говорить мы рассматриваем множество элементов рациональных чисел от нуля до единицы да, в объединении с вот этим идеалом в объединении вот с этим идеалом вот как, е, как единое целое, как элемент как вот этот ноль у нас выступает фактор полугруппа риса по идеалу вот, то есть, вот это получилась полугруппа, такая вот, рациональные числа от нуля до единицы, единицу не включая, плюс вот этот идеал, ну, 0 назовем его, нулем. Что ну, да, вот здесь вот сбой только один, что 0 рациональное число и ноль вот этот идеал. Фактор полугруппа по идеалу. Этот идеал, прибавляя любой элемент, мы будем получать 0, мы будем получать ноль. Почему? Потому что вот мы взяли отсюда одна, вторая, прибавили сюда, мы оказались здесь. Взяли там одну, три четвертых, прибавили ее, три четвертых, и получили ноль. То есть и плюс любой элемент мы будем получать и, вот этот ноль. Как бесконечно большая? Ну, может быть. Константа плюс бесконечно да будем получать бесконечно большую да. то есть как там мы сложение определили мы определили сложение так x плюс y если x плюс y меньше единицы и x плюс y равно бесконечности если x плюс y больше либо равно единице, а бесконечность плюс любой элемент есть бесконечность. Ну или еще раз, что если в полугрупповой терминологии это фактор полугруппа риса, полугруппа положительных рациональных чисел по сложению, по идеалу вот эта полупрямая от единицы до плюс бесконечность. Это и есть у нас все... Здесь будут рациональные числа от 0 до единицы и идеал вот этот. Вот такая полугруппа. И еще раз, что у нас не получится никогда, складывая, мы ее, допустим, буквой S обозначили, ее складывая сами, саму с собой NR, чтобы получился 0, не найдется такого натурального числа. Почему? Потому что, вот я привожу пример, 1 восьмая чтобы получить ноль, нам надо восемь раз ее сложить. Да, для любого n, то есть никогда мы все в 0 не получим. А ns – это всевозможные суммы по n элементов. 2s – это всевозможные суммы по 2, то есть это ниль-полугруппа. Ниль-пакетная полугруппа – это когда такое n найдется. Вот мы берем, например, циклическую полугруппу, порожденную 1 четвертой, да? Взяли, э, то есть это будет 1 четвертая, 1 э, вторая, 3 четвертых и вот эта бесконечность, этот наш мульт. Если, например, 1 четвертая плюс 1 четвертая, вот эти две складывать, то есть другими словами 2 1 четвертая, мы получим, начинаем складывать 1 четвертая до 1 четвертая, это 1 вторая, 1 четвертая плюс 1 вторая, 3 четвертых, и все, дальше нули, 1 вторая плюс все, дальше бесконечность получается. Теперь, если мы 3 раза возьмем, да, 1 четвертая, то есть еще раз сюда 1 четвертую будем прибавлять, значит, 1 четвертая, 3 три, три четвертых получится, и бесконечность. И четвертый раз мы будем складывать, уже получим одну бесконечность. Это ну, бесконечность получится. Вот получается, что э, вот эта полугруппа нельпатентная. Почему она нельпатентная? Потому что нашлось такое натуральное число n, что 1 четвертая, вот эта циклическая полугруппа, порожденная 1 четвертой, даст нам бесконечность. А вот сама она такой не является. Так вот, уже лет 30, а может быть и 40, стоит такая простая по формулировке задача. В Свердловской тетради Екатеринбург в Екатеринбурге есть Свердловская тетрадь, в которой периодически записывают задачи нерешенные. Так вот, в одной из этих тетрадей такая задача стоит, что найдется ли такая ниль полугруппа. То есть каждый элемент здесь ниль-элемент если в мультипликативной терминологии, для любого x существует n, принадлежащий n большому, такое что x степени n равняется нулю Но не существует такого n, что s степени n даст нам 0. То есть это ниль полугруппа, но не ниль патентная. Так вот, вопрос. Если полугруппа ниль-полугруппа, но не ниль-патентная, то обязательно найдется в ней, собственно, не ниль-патентная полугруппа. То есть, если для полугруппы вот это не выполняется, но ну, еще раз я запишу это. s-полугруппа, x принадлежит s, и для любого x из s – существует n принадлежащий множеству натуральных чисел такое что x степени n равняется нулю но но не существует n натурального такого что s степени n равняется нулю существует ли s1 под полугруппа в собственная такая, что не существует N такого, что S1 в степени N равняется нулю. То есть в любой ли ниль полугруппе, не являющейся нильпатентной полугруппой, обязательно найдется тоже нильпатентная полугруппа. И вот уже многие бились над решением этой задачи доказать, что в любой ниль полугруппе не являющейся ниль-патентной полугруппой, обязательно найдется тоже ниль полугруппы, не являющейся нельпатент. Не получается. И опровергнуть это тоже не получается. Вот в нашем случае для вот этой полугруппы рациональные числа с плюсом, вот то, что мы сейчас рассматривали. Мы можем такую полугруппу указать, например, Денис Владимирович, может вы можете указать кусочек такой, что опять у нас ничего не будет получаться? Любой кусочек, чтобы S в степени N не получалось 0, чтобы нуля не было. Что обязательно в ней найдется ниль полугруппа, не являющаяся патентной. Быть может, порожденная единицами, деленная на простые числа? Так нет, чтобы она не совпала со всей. Тогда знаменателем начинать не с первого простого числа. Да, вот пора ждем. Да, Например, с одной например, мы берем, да, одна третья, да, да, да, да, да, одна пятая, да. Мы никогда одну вторую не получим, правильно? Одну вторую, то есть со знаменатель одна вторая мы не получим. И тогда вот да, по той же самой схеме у нас не будет существовать. Вот мы обозначим с 1 то есть существует... Нашли ему такую полугруппу Здесь не существует Такого n Что s1 в степени n Равняется нулю Так вот вопрос возникает Я это доказывал И потом выяснилось Что до меня это делали Что для коммутативных ниль полугрупп Всегда найдется Вот такой пример То есть нет ниль полугруппы В которой Любая под полугруппой А вот в общем случае не опровергнуть, не доказать уже лет 40 это не могут. И казалось бы, вот простая задача, вот здесь вот мысль-то такая, что скорее всего, да, скорее всего, да, можно в любой полугруппе привести вот такой пример, как вы сейчас привели, а ничего не получается. И, например, доказано еще, что для конечно порожденных Приводит, пример такое, что вот, как и для коммутативных, что если полугруппа Ниль, полугруппа, то не любая ее подполугруппа Ниль патентная. Вот, вот одна из задач, которая, вот, например, я периодически к ней возвращаюсь. Еще Леонид Матвеевич говорил, надо бы эту задачу решить, но так и ничего не получается. И вот для будущих поколений можно вот такую задачу сформулировать на на самом деле глубоких знаний здесь не требуется теории полугрупп для коммутативных это уже доказано доказано для э, конечно порожденных доказано доказано там для э, довольно хитрого класса полугрупп в который включается и конечно порожденные и коммутативные но ну, а вот всем кто эту, этой задачей интересовался, кажется, что можно в общем случае просто взять полугруппу, никаких ограничений не накладывать и привести в ней пример вот такой вот полугрупп. Но ничего не выходит. Вот такая есть задача в современной алгебре полугрупп. Such <laughs>